Сейчас покажу как я умею поехать на 1.9 просто я топ ВП на этой версии да ну от 1.9 да потому что на 1.8 все могут поехать ну и ниже да но я я умею пвп на новых версиях все говорят то что эта версия плохая но на сам... самом деле это не так. Наверное. боже мой, что происходит генерация карты Окей, дайте мне походить хотя бы.. Ч мне ходить нельзя, что ли, пацаны? Вообще офигенно. Давайте, все три, три, два, один. Тут вот такие зельки есть, которые вот так вот. Блин, у меня анимации нету. Что, мне все? Включать, что ли? Вот. Блин, только подлагивать будет, стой, пацаны. Я же должен видеть. А тут вообще хат будет. Пошел отсюда. Пошел, Слышь, ты! Я тебе сейчас на. А, Ааа! Нет! Нет, нет, пошл. Ну, ребята, это были всего лишь зельки, это же не ПвП было, поэтому. Ну, зельками там любой лыз... лызер, блин, убить может. Да, лузер, точнее. Вот сейчас мы, я думаю, попадется другая игра. Вот смотрите. Смотрите. Вот, я его сейчас найду. Видите, он, он прям уже по ему... По его лицу видно то, что он меня сейчас просто э -э -поб... победит. То э есть -э -э проиграет. <Front room> да. Вот. А, давайте мы его... А. Вот так вот просто. Так, все, пошел отсюда. Я кушаю, кушаю, кушаю, кушаю, Дай покушать. Кушать. Люблю кушать все. Ничего не знаю. Все, все, все. Я... А, -а, -а, -а, -а, -а, -а! нет, почему-то такой умный. Да пацан, пацан, да я покушать. не не не не не не не не не не Да за пошел ты нафиг, слышь? Слышь? Э, -э, -э, э Да я же кушаю. Он питался яблоками, а я нет все а, так все пошел ты понял да понял видите как надо А, хера он жесткий да пошел ты а, да. а блин в смысле блин капец давайте еще одну катушку чтобы я вам точно доказал что я умею играть Просто читер видимо был Ээ, не видимо а так и есть потому что я вообще почти там каждого побеждаю там. Просто подают иногда, да, специально. Ну, чтобы обидно вам не было, да? Здорово! Бля, даже нельзя это. шайки не пускать. Так, стенку, стенку, стенку, стенку. Стенку. Строю стенку. Так, сколько блоков? 16 блоков, это типа на 2 стенды хватит. Так, ладно. папа папа папа па па па па па па па па Вот, все, видите, у меня байкада просто. Пошел отсюда. А, там ничего нету, ты не знаешь. А, упала, упала. Ха-ха, лок. Пошел отсюда. Лузер, так. Давай, давай, еще чист меня удаи. у него не получается. Лошок вообще не А ты что так быстро пьешь, пацан? Как не делает? Что ты? Доказал, что ли? Э, вот играет. Не, не не не он в сочетании, если что, играл, да. Ну, короче, э, просто одни читеры играют, да, поэтому я проиграл. Все. Э, да, я на самом деле умею полпэкс, вы ничего не думайте, просто... Ну, короче, когда-нибудь докажу, то, что я умею полпэкс, да. все. Э, блин. Ну, может быть, даже в этом видео. Ну, просто, понимаете, там, одни читеры играют в том и нежиме, видите? Вот у этого чувака там, вот даже чувак сам как читер, выглядит. Блин, Капец Короче, ребят, всем привет, с вами Лев И сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт э, И сегодня, в принципе, я вам э, расскажу, как бы, да э, Почему я не снимал так долго ролики, да Вы, наверное, задаетесь этим вопросом Еще задаете, задаетесь вопросом То, что у меня какого-то фиг 88 подписчиков Хотя было там почти 120 Короче, все в ролике если, конечно, я там буду это рассказывать. Короче, ребят, все, там, погнали, да, погнали, там, ничего, да. Там все расскажу, короче, да, все, погнали. Ёпта. Всем привет, с Лев, и вс. Бляха. Ну что ж, начинается наша первая катка. В принципе, окей. Я только не понимаю, почему на этой карте, где еще сумки. А, подождите, внизу, наверное, да? Внизу же. Может, что-то внутри есть? А, да, есть, смотрите. Окей, я понял. Короче, сейчас я расскажу, попытаюсь рассказать э, про тему, да. Э, что с роликами, почему я так долго не снимал. Да. Вот так вот как-то, да. Э! Да! Алло, да вы... Так, хорошо. Ясно всё с тобой. Пацан, ну пожалуйста, ну... Так, всё, убегаем просто. никого нет так он там он там подождите он внизу меня спали походу давай ешь так э -э а он шел хорошо почему я не снимал так долго ролики все-таки я их снимал да я снимал ролики вы не думайте то что я просто сидел ничего не делал ленился. я реально э -э пытал нихрена себе бедная елочка Походу Нового года не будет просто, да. Давайте я за скриншотим, может на плевушку пойдет. Не знаю. Дело в том, что я снимал видео, я их снимал и снимал, где-то снял 4-5 роликов. Только мне они не понравились. То есть я понимал то, что если я их выложу, то они вам вряд ли понравятся. Да и этот, наверное, вам не понравится, но все-таки этот, наверное, уже последний ролик будет в этом году, поэтому всех уже, наверное, с Новым годом, да, или с наступающим. Ну, пока что, пока что с наступающим, да. С Новым годом будет позже чуть-чуть. Э, в принципе. Записываю я в 28, если что, да. Ну, чтобы вы понимали, 28 декабря. И выйдет где-то в 29, да. 29, наверное, выйдет. Да. Э, извините то, что я как-то могу запинаться, все такое, да, потому что, ну, реально, я уже, наверное, каток 30, просто вот реально, я 30 каток пытаюсь. Одну и ту же тему рассказать. Я не устал. Я уже, блин, бесплатил, если честно, блин. Что одно и то же говорить? Такие фейлы происходят. Э -э В играх. Вы где-то, да? Ну, поняли, думаю, меня. Ёлка уже сгорела почти вся, капец, блин. Похоже, фига, зачем вы это делаете, блин. Собаки охренели. Бедный Новый год, блин. Да. Бедная ёлка, точнее. Ну, окей. <связывая> В принципе, я снимал ролики, как вы уже, думаю, поняли, э, с моего очень медленного просто, очень медленного рассказа, да, я думаю, вы поняли то, что, ну, я их снимал, но я их не выложил, потому что, э, ну, потому что у меня постоянно времени не хватало, реально, мне постоянно не хватало времени, мне хватало только на запись роликов, и то я их сейчас уже удалил. То есть там я хотел записать Сантус Сайз э, на хайпикселе, и на хайпикселе хотел их одинаково записать. Это такие новогодние мини жимы да, которые добавили. Хотел их записать, но, как вы видите, я их не записал, и, наверное, записывать не буду, хотя не знаю, как получится. Э, кстати, приходите на скин 2 января, э, да, э, я его уже там, как бы, на канале, ну, то что трансляция будет уже Можете увидеть, найти, да, э, что там уже планируется трансляция, да, на второй января, типа новогодний стрим, да, ну, не в первое, конечно, но во второй, в принципе, тоже, думаю, получится, я просто, ну, в первое, наверное, не смогу стримить, а вот во второй смогу. В первое, как бы, буду праздновать, все такое, да, э, ну, я, наверное, сделаю еще поздравительный ролик, да, в Новый год, когда у меня там как раз будет Новый год. Ну прям в то время, когда Новый Год, я в тот же момент выйду ролик, точнее, да. Я на Ютубе просто установлю время такое, да, по московскому времени, да. Новый Год, наверное, да, по московскому, по московскому времени Новый Год да. Э, ну, поздравления я как бы делаю, да, э, для вас, да, в роли пишу. Так, а, кстати, два игрока осталось. В принципе, ребят, правда, извините, то, что не записывал. У меня особо причин нету. Я просто сказал, что у меня времени нету. И, и вот как-то так, да. В принципе, правда, измени, извините, извините, то, что очень плохо комментирую. Просто я очень устал. Честно слово, у меня пол-11 уже времени, поэтому... Уже сложно комментировать, плюс я еще тут больше часа уже, наверное, пытаюсь рассказать вам эту тему, блин. Ну и 30-40 минут. Я не знаю, сколько прошло времени уже. Наверное, столько минут. Но это сложно много. На один рассказ. Блин, ну, ну блин. Ты, ты, ты, ты, пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста. Ну, давай ты человеком будешь. Дай мне выйти, пожалуйста. Не надо воду убирать. Так, а может быть она... Ничего ну, не подунать. Может быть она, кстати, не подумать. Так, пожалуйста, блоки блоки. Сокотина. Ничего, ничего. Я победил! Я победил! Капец! О, да, просто, да, ГГ напишу, просто. Ой, как прям, прям, я не знаю, я прям рад, потому что за все эти катки я не смог выиграть. Хотя бы катушку выиграл. Ну что ж, давайте пойдем все, в принципе, в катку следующую, да. Кстати, начало, которое вы видели, я как бы, ну, для тех, кто не понял, я это типа рофлан сделал, да. Ну, типа я специально говорю, то, что я там лучше всех ПВП, и все такое. Да, все такое, да. Так. Если кто не понял, ну вот, в принципе, хорошо. Э -э давайте, в принципе, я спущусь. Тут, наверное, ну, тоже сундук. Фух. Э -э давайте я расскажу про почему у меня сейчас 88 подписчиков. Не знаю еще на момент видео, ну, выход видео сколько будет тоже 88, может 87, я не знаю, может быть 89, может быть вообще ничего не изменится, как я уже сказал. Как-то так, да, то есть у меня было почти 120 подписчиков, а стало 88. Типа, почему так, вы спросите, да? Ребята, оказалось то, что YouTube очищал как бы подписчиков, которые не активны на YouTube. То есть, аккаунты, которые неактивные были, то есть, э, которые подписались на мой канал, но потом перестали активничать на этом аккаунте, YouTube решил удалить этих людей, которые вообще уже не пользуются аккаунтом, и я считаю, что это правильно, потому что, ну, я вообще думал, то, что какой-то опять баг YouTube, я надеюсь, то, что активных людей он не удалил, да, да и плюс неактивные люди, это, скорее всего, были какие-нибудь боты, или реальные люди, ну, типа, потому что... Аж там подписчиков почти, типа, ну, или 30, типа, ну, не может только быть, типа, неактивных аккаунтов. Я так понимаю. Это же, наверное, не те люди, которые просто меня не смотрят. Это, наверное, именно активные, неактивные. Так, чувак, извини, что я это сделал. правда, да? Не знаю, зачем ломаю. пустые. Так, чуть не умер. Ну, вы видите, да, мой уровень игры. Через две минуты что-то будет. А Ефил, Сундуков, окей. Э, в принципе как-то так, да. Как видите, начало у меня ролика было веселым. Здесь уже, наверное, не будет так весело. В принципе, вроде как все рассказал. То есть YouTube вот так вот почитать сделать и в принципе. Э, ну, у меня же почему я сказал проботов? Я сказал проботов, потому что у меня как бы накручивали подписчиков до 300 почти. И не все боты удалили YouTube, наверное. Может быть все, не знаю. И вообще я поначалу подумал, что у меня просто столько списалось, потому что это боты были. Ну, возможно это реально были боты, только YouTube это после сделал как активные подписчики. Подумал так, не знаю, как там на самом деле. Может быть это реально, реально были боты, а может быть это были подписчики, которые, ну, мои подписчики, которые просто реально подписались, смотрели, но Потом перестали, и вообще, я не знаю, про аккаунт забыли, еще что-то. Я так понимаю, и вот поэтому удалили YouTube, в принципе, да. Ну, все-таки пускай будет меньше подписчиков, но главное, чтобы активнее потому что, ну, типа, э -э я считаю, что так правильно будет, да. В принципе, ладно, ребят, как-то так рассказал, извините, потому что запинаюсь, реально очень сложно говорить. Так, посмотрим, что у нас тут есть. У нас тут есть всякие яйца. Опа! Опа! Так, давайте прячемся. Что я делаю? Фолта тут всякая. Богатый, видимо, в этой наежиде. Не надо! Собака, вот крыс. Вот тушок просто. И тухо. Так, по ногам, что. давай, давай дальше ч что это было да мне через дым бьет какую-то просто супер вообще а я все убил ну понятное дело он как бы подсосал все такое да в принципе ребята как-то так да в принципе думаю на этом буду заканчивать видео Правда, уже устал записывать, было сложно, да. Простите, правда, что видео получилось вот таким вот, наверное, не очень, да. Ну и все-таки поздравляю с вас, ну, вас поздравляю с Новым годом, э с наступающим, да. Нового года пока что нету, но все-таки он уже близок, поэтому, там, не знаю, вот как-то так, да. В спасибо, подписывайтесь на канал, там, если не подписаны. Всем спасибо, всем пока. И удачи. Пока-пока. И да, это последнее видео в этом году. Не знаю, это уже сказал или нет. Походу-то. Да. Ну, короче, все, все, спасибо всем пока.